Заказ и оплата для юридического лица. Для того, чтобы сделать заказ через корзину, вам необходимо добавить понравившийся товар в корзину. Для этого следует нажать кнопку «В корзину» на странице конкретного товара. Вы можете перейти в корзину в любой момент времени, нажав на соответствующую кнопку в правом верхнем углу экрана. Перейдя на страницу корзины, вы можете увидеть ваш предварительный заказ, увеличить или уменьшить количество любой из заказанных позиций, а также удалить ненужные позиции. Нажмите «Оформить заказ». Выберите способ доставки и нажмите «Продолжить». После уточнения заказа вам необходимо заполнить контактную информацию о человеке, оформляющем заказ. В это поле введите имя и фамилию. Адрес электронной почты, контактный телефон и адрес доставки с указанием города. Вы также дополнительно можете оставить комментарий к заказу, паспортные данные, реквизиты организации, цвет и транспортную компанию для отправки. По умолчанию ПЭК. Нажмите «Продолжить». Вы попадаете на страницу выбора способов оплаты. Выбрав «Безналичный расчет», вы перейдете на страницу, где вы сможете указать реквизиты своей компании. И получить готовый счет на оплату сразу после нажатия кнопки «Заказать». Далее на ваш почтовый ящик электронной почты придет сообщение, в котором будут указаны все подробности заказа, номер, список заказанных товаров, способ доставки и счет для оплаты заказа.